такая обзор такой программки эпигеймис ну это типа старая версия из а, вот, магазин ну тут типа нет интернета так, старая версия типа библиотека тоже не работает можно кстати войти в свой аккаунт а не знаю, работает это или нет неважно точно не скафан Переходить или нет? Ну давай попробуем. Что че. Че будет? YouTube. Так. Приказли. Да. Доб... Зарекролили? Зарекролили? Э! Э! Ютуб меня не слушается. Блин, зарекролили. Да ну его.